Добрый день, да. холодильник забрать. Давайте посмотрим, что вам дали. Акции. Расписка. Это расписка получается, что я забираю вас в холодильник, правильно? Ну вот какие документы дали нам, да. Ну, получается расписка. Я проживающий по адресу, согласно закону, на время ремонта товара. А что вы у меня забираете, Че? Нет, ну. Давайте еще раз вместе прочтем. Смотри. У меня это мы сказали на всякий случай, если вам надо. Не, не, Чтобы вопрос в другом. Давайте. У меня вот написано, что надо забрать подменный холодильник от вас. Я понимаю, просто. Я за холодильник расписывался, отдавал документ. Но ну, вы нам должны расписку дать эту. Какую? Вашу, потому... Она у вас. Я должен еще ее отдать вам? Ну, правильно, мы с холодильник собираем. Зачем вам эта расписка? Давайте еще раз. Вы у меня, ну не вы лично, я не знаю кто, брали такую расписку. Такая расписка у вас, не у меня. Не, она и у вас должна быть одна. А То есть цифра. у вас остается расписка, что я вам, у вас забрал холодильник, у меня не остается ни хрена, потом вы приходите ко мне завтра и говорите, давай холодильник. Я говорю, у меня его нет, ты говоришь, вот, смотри, расписка, а я и свой экземпляр вам отдал, и мой экземпляр у вас остается. Ну, обычно мы так и забираем. Ну есть, как? Потому, какой документ дали... вы мне дадите, что у меня забрали холодильник? Никакой, кроме такой вот бумажки. Я вам ну, а, должен отдать за 14 тысяч э, бумажка, где я забираю свой холодильник, и причем она не заполнена. Да. Ну, и, ребят, говорите своему, кто там диспетчер, чтобы объясните, в чем суть дела, что я по таким бумажкам, как будто я второй раз получаю этот холодильник, я не готов. Мне нужен документ, по которому вы у меня забираете. В этом проблема. А таких нет документов никаких. Ну я так ну, тогда не готов отдать, как-то без документов отдать 14 тысяч. У меня не к вам претензии, да? Нет, Вопрос поняли. По -по поняли, да? Что суть-то расписка, вот ну даже вы там поглядите, что как будто я второй раз расписываюсь, я, проживающий по адресу, если я это должен заполнить, получаю от вас холодильник. Я его что, второй раз от вас получаю? Нет же. Ну, ну согласитесь, глупость какая-то. Наоборот, должно так, быть. Нужны какие-то документы, что мы забираем холодильник. Ну, вы, вы же видите что? это просто двух экземпляров. Вы же видите, что вам дали? Как вот вы сами вот дома сидишь, ты встал второй раз расписывать за то, что ты второй раз получил холодильник, вместо того, чтобы ты его вернул. Так, а вы оказывается тому экипажу не отдали документы. Они Какие? все у вас. Какие документы? Вот, вот, вот такая же расписка? Да, они у вас. Я вам что сейчас по поводу этой расписки рассказал? Что вы просите, можете вот поближе поднести, вы просите, чтобы я второй раз Подписал, что я получаю холодильник, не я отдаю, нет, а я... Это тогда ну мы... как, нет, у Чит... у вас они... там точно такая Два... же. Одна бумажка, точно такая же. Вы видите, что в этой бумажке написано? Не то, что вы у меня забираете холодильник, а то, что я у вас его забираю. Как я могу второй раз подряд забрать у вас этот холодильник? Ну не как же, это же бред. Вы в прошлый раз не расписали, спроса забрали. Как это мы не расписались? Мы расписались. Девушка, девушка Оля 2, логист. Давайте еще раз. Когда нам этот привозили холодильник, привозили 17 октября, мы за него расписались. За него тот, кто получал, расписался. Расписался 17 октября тот, кто получал. Мне, вот мне сейчас ребята привозят расписку от 15 октября датой, сегодня 5 ноября, в которой я также должен написать, что я проживающий по адресу, мой документ, согласно закону, на время ремонта товара холодильник Атлант получаю еще один холодильник ДЭКС. Везите мне холодильник ДЭКС. Давайте мне холодильник. Я вот по этим документам должен у вас принять холодильник. Вы мне должны по вот этим документам. Это не вот, а вот поэтому сервисный центр. Не это так. не документ. Вот. Забрать у вас подмен. Но это не документ. Ну, ну, вы что, не печати, не подписи, не ни... Просто бумажка. Вот документ. Я тут какую-то подпись, печать вижу, но по ней вы мне Это раз... на списке, она у вас такая же лежит. На списке. Вы мне должны, Алексей. Вы мне должны просто... При... <пробоведен> да, пусть разбираются. разбираются, ребят, правда. Я вам объясню, что я по этим документам, вы мне сейчас вот сюда должны холодильник притащить. Все. Все. Либо, Large, либо... <крыл> ну, либо вам какой-то документ дают, акт, что вы у меня забираете... Таких документ. нету актов. Обычно я блетовала. Я до него за 14 тысяч холодильник, мне завтра там вы же транспортная компания, вы не ДНС, правильно? Да. Тем более, да? Мне ДНС завтра звонит и говорит, где мой холодильник? Я говорю, да два пацана, приехали, я им отдал. У тебя есть какие-то документы? Ну вот, только ты по этому документу у них получили его. А что ты им отдал? Какой документ? Я да, говорю, ну, за это бумажка. А таких нет. документов нету, что вы на... Мы у вас собираем его. Ну, ну это неправильно. Ну а их таких вообще нет. Ну, так... Как это известно сказать? Да, хрена мне привозят документы, что я их получаю. Они не знают, потому что какой документ вам надо дать. Да потому все что, то, что -то, то клиент вот, у нас вот так вот делает. То ну, есть, зато от клиента, либо доставят клиенту то есть Нет, его все, все они знают, они просто свою попу прикрывают, да, а вас подставляют. Вы, вы, ну и, и меня подставляют, и вы, вы зря катаетесь. А все они прекрасно понимают, да что? что они же расписку, когда выдают в холодильник, присылают. Вот точно такой же, только вот текст наоборот, что мы ДНС забираем у вас по адресу, который вам был ранее, когда вы представили. А вам дают документ 15 октября, люди дома, мы вам открыли, то есть вопросов вообще никаких нет. А, о том, что они вам здесь и сейчас дали такие документы, единственный вопрос. Что по сути, у вас нет документов, чтобы забрать холодильник. У вас есть только документ, чтобы мне его второй раз привезти. Если у вас есть второй холодильник, давайте я приму по этой расписки. Нету. Ну, это тогда уже... Ну, вы сами почитайте в реалии, что он да. Нет, все, все, спасибо.